в 6 Установите соответствие между схемой реакции и степенью окисления азота в полученном или полученных продукте или продуктах реакции. Значит, Здесь мы с вами допишем все продукты реакции определим степень окисления. Разложение нитрата натрия у нас сопровождается образованием нитрита. И кислорода можно уравнять и в результате реакции у нас образуется степень окисления плюс 3 у азота то есть для пункта а у нас соответствует цифра 5 далее пункт п купрум плюс HNO3 концентрированная в результате реакции у нас здесь образуется нитрат меди но 2 и вода на самом деле Азотная кислота, если она концентрированная, и важно какой металл, чаще всего образуется но 2 И давайте с вами определим степень окисления, как плюс 5, так и плюс 4. То есть для пункта Б у нас соответствует цифра 3. В. Разложение нитрата меди. Нитрат меди разлагается на оксид но 2 и воду. То есть образуется у нас азот со степенью окисления плюс 4. Плюс 4 это пункт аналогичный 4. И пункт Г, цинк УАЖ дважды, плюс АЖНО3. здесь степень окисления меняться не будет, потому что протекает лишь обменная реакция или реакция нейтрализации с образованием нитрата цинка и воды. Нитроцинка, степень окисления плюс 5, то есть соответствует Г1. Таким образом... Правильный вариант ответа – А5, В3, В4, Г1.